Это уже седьмой раз, но на этот раз скетч точно должен вам понравиться Ну... Но... Что? Здесь закрашено черным, а я не хочу, чтобы тут было черным На референсе же это было синим цветом, а вы сделали это... Это скетч, он весь черный Но я надеюсь, что потом это будет не так Не будет Ну ладно, тогда можете продолжать Ах, Спасибо большое Прикольный, да? Э, что прикольный? Ну, мой перф. скажи же клёвый. Я часто его беру. Вот работать с моим персонажем от других художников, скилл которых намного выше твоего. И у них мой персонаж вышел намного лучше, чем выйдет у тебя. А, красиво. У него есть целая отдельная вселенная, где он является главным героем в необычном и прекрасном мире. Сюжет там наполнен глубоким смыслом заставлять задуматься о многих вещах. О, на самом деле это очень интересно. Правда, это здорово. Знаешь, у меня тоже есть персонажи, которых я... Не-не-не, у тебя что, есть время разговаривать и рисовать одновременно? Простите. Ну все, рисунок готов. Что-то не так? Это выглядит не так, как в моей голове. Что? Ну, я представляла это по-другому. А что вы представляли по-другому? Все. Но я же не могу рисовать так, как это выглядит в вашей голове. А за что я тебе тогда плачу? <свист> <свист> а, ну, наконец-то. Получилось вообще ни о чем, поэтому я заплачу только треть. Вот твои 50 рублей из 150 и больше не буду у тебя никогда заказывать.